Друзья, добрый день. Как обещали, сегодня зроблю сделаю интервью про прокатный бизнес, про все его нюансы. Запросил спеціально специально своего клиента, друга Игоря Мельника. Он является власником компании AM Group. Это один из найбільших операторів операторов на прокатном рынке в Украине. У них власний автопарк. Я думаю, что он сможет нам рассказать про все детали, все нюансы, сколько там можно заработать, выгодно или нет. Поэтому ну, я думаю, что Игорь презентует себе презент. Компанию. Доброго дня, Антон. Мені, якщо можна, розмовляти російською, мені так буде зручніше висловити свою думку і донести вам, ну, мабуть, дуже качественно свою информацию, якщо можна. Да, Ігор, я знаю, що ти ну як, як я приїхав з Луганську, тому ну зрозуміла ситуація. Я думаю, що люди не будуть проти. А, ну, більше того, я знаю, що ти навчаєшся і зараз ну дуже робиш серйозні кроки, щоб перейти на українську мову. Так, я, я дуже намагаюся це зробити. Я дуже хочу перейти на українську мову. Я ну, взагалі часто а, спілкуюся українською, але от, щоб говорити про мою бізнес-модель. И это было как-то понятнее для всех, и мне было удобнее висловлювати. Я продолжу на, на российский. Ну, добре, расскажи нам про свою компанию, про ваш автопарк, как вы его формировали, какая история компании, сколько у вас автомобилей, какой марки, почему вы ви остановились на а, а, тих или иных марках автомобилей? Я роз... начал заниматься этим бизнесом еще в 2015 году, когда мы приехали из Луганска. Вот, и рассматривали разные виды э, и деятельности, и бизнеса, все, чем можно заработать на жизнь, как можно просуществовать в наше э, тогда еще нелегкое время случившееся. Рассматривали разные э, вот, бизнес-модели, бизнес идеи. И так как я занимался до этого грузоперевозками в Луганске, как бы мне транспорт и вся транспортная тема очень близка, я люблю и машины, люблю технику, разбираюсь в ней как и технически, так и теоретически, как бы, и практически, как бы, вот, в автомобилях разных классов разбираюсь хорошо, довольно. Вот. и искал себя, как бы, вот, в какой-то нише э, из авто, автобизнесов. В один прекрасный момент э, мой знакомый, точно так же, приехавший из Луганска, ну, скажем так, работая в такси для того, чтобы прокормить себя и семью, вот. Он работал, правда, на своем автомобиле, общаясь с водителями такси, вот, которые берут машины в аренду. Появилась такая информация, что в Киеве можно подключиться к агрегатору какому-то. Ну Тогда это был уклон или ряд как бы, компаний, которые работали на том, на том рынке, вот, еще до Убера и Болта. И можно было брать машину в аренду и кататься такси, зарабатывать при этом и себе деньги. Да. Вот этот товарищ поделился со мной этой информацией, как бы я на это обратил внимание, мне стало интересно. Вот, ну и мы приступили уже к тестированию как бы, данной модели. Купил пару ланосов, вот, как обычно это бывает. Вот, запустили в аренду. Вот, пошли неплохие результаты. Вот, и в дальнейшем уже принял решение, что для э, этого всего мероприятия нужно будет покупать новые автомобили, вот, несмотря на то, что в основном э, сюда, в эту нишу, все стремились купить автомобиль уже бы э, бэушный, поддержанный, вот, потому что он дешевле и как бы, вот быстрее окупается. Но не всегда это является как бы, правильным, потому что Автомобиль ушный, он больше требует себе внимания в плане обслуживания, вот, затрат на обслуживание и так далее. То есть я принял решение, что мы будем покупать новые автомобили. Я выбрал для себя модель Renault То есть как бы опираясь на какие-то вот анализы заслуги прошлой модели. Вот, как раз в этом в пятнадцатом году уже была новая модель, новый кузов этого автомобиля. Достаточно симпатичный, неплохой по техническим показателям тоже очень подходящий. Покупали мы новые автомобили, то есть модель была заточена под то, чтобы покупать новый автомобиль и окупать его уже в этом бизнесе. Как показала практика, как бы я не ошибся с этой моделью, модель очень себя хорошо зарекомендовала. Очень выносливый автомобиль, как бы вот он первые два года вообще не требовал к себе никакого внимания, кроме ТО и банального обслуживания какого-то вот масла, фильтра. И все, ну, по мелочи. Поэтому два года машина приносит вот, практически чистый, чистый доход. А в дальнейшем уже идут немножко амортизационные затраты. Вот, это касается. Вот, чуть позже а, начали покупать а, уже Toyota Corolla. То есть это уже и выше классом а, автомобиль. Вот и автомобиль уже на автомате. Когда вышла новая модель э, Toyota Corolla, вот, и к этому времени уже э, контингент, э, ну, морально, наверное, вот наши клиенты, водители, они морально, наверное, уже подросли, рынок уже к этому подготовился, уже много автомобилей на рынке появилось на автомате, и поэтому нужно было предлагать клиенту своему автомобиль уже на автомате, и поэтому пал выбор на Toyota Corolla, она как раз в этом году вышла девятнадцатом вот, симпатичный автомобиль поехал на тест-драйв попробовал мне понравилось ну и тойота как обычно своим качеством качеством сборки и, в принципе самого автомобиля мы уже все знаем достаточно надежный автомобиль вот и выбор пал на тойоту вот сейчас мы закупаем автомобили toyota то есть для для этого вида бизнеса. Также есть и были куплены несколько автомобилей Toyota Camry для бизнес-класса, вот. тоже для того, чтобы сдавать в аренду. И Сколько у вас от, загальный парк автомобилей до войны нараховывал? По количеству автомобилей у нас на сегодняшний день 60 автомобилей. Вот. Там частично, я точно просто не могу сказать, частично еще остались «Логаны», мы их отдаем под выкуп, уже эта модель уходит из парка. «Тойоты Короллы» основную часть занимают и 5 автомобилей «Камри». Вот. Я расскажи, какие нюансы в плане того, ну, будь-який автомобиль, вот вы там Renault Логаны» и убрали «Тойоту», а вот эти американские, я знаю, Volkswagen, PSAT используют. То есть, ну, любой автомобиль, в принципе, там, если он бизнес-класса, и он ну, э, в экономику вписывается, то брати можно брать и от него тут, Вот ну, есть какие-то нюансы, не каждый автомобиль, ну, вообще для такого бизнеса. В принципе, можно брать любой автомобиль для этого бизнеса, рассматривать. Вопрос в том, что, м -м, как он себя проявит в дальнейшем. И как мы все знаем, американский э, рынок, он в основном э, сюда привезен, э, привезены все машины с, с аукционов, уже битые. Вот. И как эта машина себя будет вести в дальнейшем, и все э, затраты, скажем так, на ремонты, и обслуживание данного автомобиля могут оказаться а, значительно а, выше, нежели такой же автомобиль, который куплен целым и внутри страны, допустим. Ну, к примеру, автомобиль там, от хозяина, он будет немножечко дороже, но тем не менее эта машина будет целая и без всяких подводных камней. Потому что американцы, ну и <coughs> машина-то эксплуатируется в агрессивных условиях э, э, и э, очень активно. И, соответственно, автомобили, которые, вот, скажем так, где-то вот, имеют какие-то вот такие э, болячки, вот, они могут вылазить уже потом в довольно крупные ремонты и постоянно, регулярно тянуть э, с владельца деньги. Вот, она будет чаще останавливаться на ремонты, соответственно, водители э, очень этого не любят, они не любят простое. Соответственно, это они просят компенсировать, пересчитать аренду. Ну, то есть вот эти все перебои в работе, они негативно сказываются как и в финансовом плане, так и в репутационном. Поэтому я вообще в принципе не рассматривал американцев для этой бизнес-модели. Вот. Но на рынке очень много смотрю таких людей, которые в принципе как-то как работают в этой сфере. У них, возможно, возможно как-то получается, но… Один из, из моментов, почему так получается. Потому что у них немножко другая бизнес-модель от моей. Вот. Они работают на зарплате. Вот, в основном. То есть это человек садится на машину на план. То есть ему дают план, 120 заказов минимум в неделю. Вот, соответственно, тут заработки немножко побольше у тех ребят, которые машины сдают под такой вид заработка. То есть человек на зарплате там. Если он не сделал 120 заказов, то есть человек получает свои, там, условно, деньги за машину, а уже если водителю там, осталось, не осталось что-то, это уже как бы проблема водителя. То есть, как бы, владельцы автопарков, как правило, с такой моделью, они вот, не обращают внимания на объем заработной платы своего водителя. а У них там в основном конвейер. И, соответственно, за, за счет того, что они получают, возможно, на моменте больше выручки, вот, они могут больше потратить на, на ремонт автомобиля. Не знаю, в, в итоге, как бы, что у них по прибыли получается. У меня модель аренда, вот, мы, в принципе, даже не ограничиваем в условиях эксплуатации. То есть человек ездит по своим личным целям, он ездит в такси, он ездит в том или ином агрегаторе. Нам абсолютно без разницы, как он будет и где работать. То есть у нас сейчас автомобили арендуют и для личных целей, и риэлторы, допустим, есть клиенты и люди, которые, допустим, имеют автомобили с большими объемами на бензине в связи с подорожанием топлива, они таким образом... Возможно, сохраняют и товарный вид своего автомобиля, сохранность, да, и при этом экономят на, на топливе. То есть, как бы они снимают вот, более экономичный автомобиль, им выгоднее ездить в аренде на сегодняшний день, либо ездить на своей личной машине. Ну, это то, что касается вот таких разных бизнес-моделей. Вот, возможно, у них вот в американском, на американском автопроме получается что-то где-то как-то и заработать. Вот. У нас вот, у меня другая модель работы, бизнеса. Как бы я ну, не хочу ремонтировать машины, я хочу, как бы, чтобы автомобили ездили. Вот. И водитель, мой клиент был доволен, что машина э, надежная, э, проверенная, без каких-либо подводных камней, наша, сертифицированная, с салона, с дилера. Ну, то есть, как бы, вот, я, я уверен в своей каждой машине. Вот, соответственно, и обслуживание у меня соответствующее. Я как бы, к технической части автомобиля подхожу очень серьезно. То есть как бы для меня э, техническое состояние автомобиля и его обслуживание в моей компании стоит на первом месте. Соответственно, дальше идет уже отсюда вытекающее. И для водителя, водители, которые у нас ездят, они понимают, э, как обслуживаются автомобили. И какими запчастями обслуживаются автомобили. Соответственно, у нас клиент арендует автомобиль в среднем, ну, наверное, полгода, вот так где-то. Вот полгода в среднем э, ребята ездят э, на машине. То есть как бы, после этого, возможно, что-то меняется у них в жизни. Они уходят только по каким-то уже личным соображениям. То есть либо это совершенно другая работа какая-то, ну, то есть, Уходят, но, но только не по той причине, что их не устраивает условия работы или автомобиль какой-то не такой. То есть у них в этом плане все хорошо. То есть мы стараемся для этого все максимально активно делать. Если резюмировать, то есть э, ты радил бы, выходя из своего опыта, ориентироваться на средний чек ремонта, с чем потенциально будет сталкиваться владелец той или иной марки, и выходить из количества ремонтов на автомобиле, который будет продаваться в аренду. Я имею на виду, что ты бы радил все-таки, если человек хочет этим заниматься бізнесом, бизнесом, то ориентироваться на новый автомобиль. И, снова таки, які какие слабкие места в этом автомобиле, сколько потенциально может стоить ремонт. Ну, возможно, есть какие-то технические проблемы, ну, были какие-то там, відзивні это нужно как-то, напевно, ну, отстеживать, то есть, чек ремонта, который будет на этом автомобиле, и, соответственно, ну, периодичность этих ремонтов потенциально треба оценивать. Да, на самом деле это важно. Выбор автомобиля в этой бизнес-модели все-таки одна из важных таких аспектов, потому что по сути это тот инструмент, который будет давать и по сути прибыль. Вот. Он должен быть не только красивым и дешевым, скажем так, но он должен быть и качественным при этом. То есть цена и качество должны быть соответствующими. Поэтому все автомобили, которые вот заведомо дешевле приобретенные, но в режиме такси они точно компенсируют все вот эти вот сэкономленные деньги на ремонтами заберут как по мне почему мы не используем такие автомобили вот как по мне мне кажется что нет смысла лучше изначально купить либо новый ну на крайний случай можно взять рассмотреть там легкое б.у. но ну, это год-два-три машине не больше то есть вот вот такой сегмент можно рассматривать ну и конечно же да тут машины с какими-то заведомо слабыми местами и болячками, лучше не рассматривать вообще, потому что это будет постоянная проблема в работе. Это вот касается, вот, как мы говорили, за американцев, там, за тех же Volkswagen вот. Немцы, вот, как показала практика, у меня есть там соседи недалеко, они у них автопарк Volkswagen Пола. То есть это достаточно распространенная такая машина. Вот, она хоть и не американского, как бы, вот, рынка, да, но, тем не менее, Volkswagen, он больше требует себе внимания в обслуживании. То есть у него ходовая чуть слабее, у них моторы капризные, там они очень масло, масло э, жрут очень большими объемами. Ну, то есть вот, как бы, с поликами есть ряд, ряд проблем, и вот у людей, как бы, с ними есть, есть определенный нюанс. Японцы, японцы, вот, Французы, как, как оказалось, вот Рено, я бы так, я всегда говорю, Рено Логану можно поставить памятник. То есть у нас машины, которые прошли по 500 тысяч без ремонтов, имеется в виду капитальных, вот, по двигателю, по коробке, вот, и после этого они отдаются еще под выкуп людям, они уезжают и еще катаются еще там, под миллион можно так сказать уже есть такие у нас подтвержденные уже случаи что на наших машинках ребята которые уже выкупили катаются до сих пор и у них там уже пробега под миллион и этот мотор вроде бы казалось бы 1 и 2 небольшой такой аккуратненький моторчик но тем не менее он выносливый и достаточно оказался вот, качественным автомобилем в принципе вот Toyota у нас тоже, в принципе, хорошо себя зарекомендовали вот этот новый кузов. Проблем особых мы с ними не испытываем. Ну и, в принципе, мы их пока эксплуатируем только третий год. Вот. За три года как бы вот, вот фу, вроде все. А скажи, а правда, что от на этом рынке была доходность, вот но ну, пиковые часы там, десь там, да, ну мне рассказывали, что там 60-70% семь у долларах, что это ну неправда. Мне навіть самому ну пропоновали проинвестовать ну віддати автомобили и управление. Это имеется в виду годовых? Да, да, да, речных. Ну я бы так сказал. А... Такая окупаемость, она, наверное, была, но, опять же, повторюсь, вернемся к тому разговору, что мы тоже начинали, в свою очередь, тоже с такой же модели, брав водителя на план, на зарплату. Вот. Там заработки побольше, побольше, но и рисков больше. То есть там человек приходит уже на зарплату, там нет никаких залоговых стоимостей, ничего. Вот, соответственно, тут уже ответственности у водителя меньше и нагрузки на него больше. То есть ему дается план такой, как, при котором он работает минимум 6 дней в неделю по 12 часов за рулем. Отсюда вытекает и аварийность, и все эти вещи, и риски. То есть если повезло, в таком режиме машина, вот, как ты говоришь, она окупалась за полтора года. За полтора года машина окупается вот, вот тот на тот момент когда мы брали в 15 году логаны вот они окупались за полтора года действительно но и аварийность при этом очень достаточно высокая вот они тогда у нас первые машины были на каска вот и каска конечно в этом случае выручает но опять же это это время эта машина остановилась и до того момента, пока она получит возмещение, пока ее отремонтируют, то есть машина стоит минимум, в зависимости от повреждения, от месяца до трех машина сразу стоит. То есть, а в идеале, если посчитать, да, цифры положить на бумагу, да, было такое, что можно 60-70% было получить доходности. А на, на сегодняшний день вот рынок, как у нас выглядит? Тобто, взагалі на какую доходность можно рассчитывать сегодня, как там парку, або там, индивидуально, если ты властник одной или двух там, автомобилей? Ну, э, я так считаю всегда, как бы больше не в процентах э, доходности, тут как бы, ну, на мой взгляд, наверное, не совсем правильно так считать. Тут вот нужно, ну, как я это привык делать, то есть машина окупилась, После этого она уже приносит доход. Соответственно, это по времени занимает определенный промежуток. Соответственно, даже от полутора лет, вот с 2015 года, машина-окупаемость окупаемость автомобиля выросла до двух с половиной лет. Но мы брали, опять же, новые автомобили с салона. Кто-то скажет, допустим, можно взять в половину дешевле машину, да, отдать ее и, по сути, получить те же полтора года окупаемости. Но, опять же, это старый автомобиль, неизвестно, сколько потратится на ремонт. люди, возможно, считают просто ее валовый доход и затраченные деньги на покупку. Но не учитывают, возможно, какие-то расходы на эти мелкие ремонты, обслуживание и все остальное. У нас в нашей бизнес-модели до войны, уже как бы вот до этих событий, было выросло до двух с половиной лет сейчас на сегодняшний день в связи с тем что доллар у нас вырос окупаемость и при этом э, стоимость аренды на рынке снизилась вот, и окупаемость выросла практически в два раза то есть можно сказать это 45 лет окупаемость автомобиля то есть тут э, на этом бизнесе можно заработать только вдоль это долгие деньги по сути Многие скажут, что это высокорисковый бизнес, и смысл там на 4 года покупать машину, окупать ее только по 4 года, она за 4 года развалится. Вот. Ну вот, если смотреть на это невооруженным взглядом, то так оно и есть. А на самом деле вот у меня, скажем так, взгляды другие на сегодняшний день. Да, сейчас окупаемость выросла, рынок заработка в такси, он как бы не, не растет соразмерно доллару. Вот, он немножечко подрос, вот, незначительно, таких значительных подъем, подъема тарифов у агрегаторов не произошло. Вот, соответственно, заработки у водителя не, не, не выросли. И поэтому мы не можем поднять э, аренду на автомобиль э, таким, как, как вот была она, ну, в, если пересчитывать в доллар э, за, э, по аренде автомобиля ценник, то э, довоенный, э, ну, как бы, вот, довоенный тариф и сейчас, мы зарабатываем значительно меньше. А как вин за цей рынок много там ну, нелегальных операторов, то там же ну, купа готовки, ці водії чи агрегаторы вони ну, на картку принимают оплату, тобто, ну, то есть ну какие-то серые схемы вони існують, существуют, то есть вони ну для людей, которые хотят легально заниматься этой деятельностью створяют, или не? Нет, на самом деле сейчас все агрегаторы они как бы они действуют э, в правовом поле то есть у них у всех э, разработаны такие договора что сейчас предприниматель э, каждый водитель по сути не только владелец автопарка и каждый водитель может быть предпринимателем вот, и заключить договор напрямую с агрегатором и получать выплату на своего ну, там условно фопа вот, э, и декларировать эту прибыль и платить налоги то есть как бы в этом на сегодняшний день проблемы нету. Уже все зависит от того, кто, кто готов получать э, прибыль по-белому ну, по и прозрачно и платить с этого налоги. А кто-то, кто если не готов, они вот получают эти, да. скорее всего, выплаты через третьих лиц уже себе на карточку и просто не декларируют, возможно, эти доходы. Ну, я как бы этих глубоко схем не знаю, мы работаем прозрачно. По-белому, то есть мы платим все налоги, у нас на расчетные счета заходят э, все суммы от, от всех агрегаторов, поэтому как бы у нас в этом плане, ну мы в принципе и всегда так и старались работать, есть, как бы не, не скрывать никаких таких доходов. Ну так вот для людини, как ты вважаєш на сегодняшний день, ну оно взагалі вигідно, ну, если у меня там есть автомобиль, и он простой на данный час, то если я там захочу его сдать в аренду, а, там самостоятельно это лучше сделать, або передать машину в управление. Чи это взагалі дурня и на сегодня это заслуговывает на увагу, потому что выйдешь с чистым минусом, а не с no, wow. no. Ну я так бы скажу, наверное, что що... Тут есть два, два таких момента первое это то что а, с одним автомобилем а, и раньше не было смысла особо а, вот куда-то вот в этот бизнес а, вливаться или допустим самому начинать а, бизнес потому что один автомобиль а, он а, ну, Рискует, скажем так, остановиться и на ремонты нужно будет докладывать постоянно вот, какую-то, иметь финансовую подушку безопасности, и постоянно докладывать, скажем так, из кармана деньги, да, пока он еще не успел принести прибыль. Вот. если так повезет, что эта машина не попадет там ни в ДТП, не сломается и будет, допустим, первый полгода-год работать, стабильно, четко, там водитель будет аккуратный, и все, то она в принципе может принести прибыль. Вот. И одной машиной можно по сути заниматься и самому. Но как бы даже автомобиль все равно один, он будет требовать внимания. То есть если есть свободное время, можно заниматься. Само по себе оно работать не будет. Второй момент можно отдать в управление. Такая модель существует на рынке. Таких автопарков, наверное, большинство, которые, в принципе, и развились по, при, по этой модели привлечения инвестиций. То есть, либо кто-то машинами дает в управлении, либо кто-то вкладывает деньги и уже управленец там, закупает автомобили вот, и управляет ими. Но тут другой риск. Все управленцы, на мой взгляд, они, ну, когда он не вложил ничего, а только управляет, тут риск такой, что он пришел на этот, в, этот, в, эту, в этот бизнес зарабатывать сегодня и сейчас. А вот автомобили — это такая вот история все-таки про перспективу. То есть для любого инвестора или человека, который дал машину, Нужно понимать, что этот автомобиль амортизируется, ему нужно компенсировать э, амортизационные за затраты и плюс еще текущие расходы на автомобиль. И эта машина через год продастся ну, на порядок дешевле, нежели автомобиль похожий, но только он будет э, с, с значительно меньшим пробегом, и он будет, допустим, вот, от владельца. Вот, соответственно, вот эти все вещи э, нужно учитывать э, в этом всем. Вот. А человек, который управляет э, машиной или парком, или машинами, э, отданными в управление, он заточен на то, чтобы получать зарплату сегодня и сейчас. И неважно, какой автомобиль, в каком состоянии и каком качестве он будет через месяц, через год, через два. Ну, это основная проблема. Я как бы на это обратил внимание сразу э, всех автопарков. Глядя на техническое и эстетическое состояние автомобилей, это сразу вот проявляется. То есть... Люди ездят, выпускают машины в любом состоянии, пока она едет. Потому что ему нужно выпустить, ему нужно, первое, показать инвестору какие-то показатели. вот Второе, ему нужно сегодня и сейчас заработать денег. То есть ему неинтересно, допустим, как я. Я, если э, вижу, что автомобиль требует внимания, то я его остановил, привел в порядок, неважно, это будет день, два, неделя, месяц, вот, и потом запустил. То есть меня никто в шею не гонит и ни за нее не спрашивает. А что у меня она стоит, о а чем она не ездит, о а чем она мне прибыль не приносит. То есть, и тут, соответственно, уже большая разница в качестве автомобилей после ее эксплуатации. То есть кто-то берет в управление, и у него цель такая, что ну, то есть, машина пока ездит, она мне приносит прибыль. Если она остановилась заберите, машинка сломалась, она уже отъездила, извините, Там, окупилась она, не окупилась у вас. Ну, наверное, вы неправильный выбор сделали в плане марки машины, ну, например, да. Вот. То есть ответственности, ну, как на мой взгляд, у этих управленцев мало. То есть как бы, гарантии, что кто-то дал, что ваша машина окупится и принесет вам прибыль, на мой взгляд, очень минимальная вряд ли это кто-то ответственность возьмет, что она проездит у вас 3-4-5 лет, будет в достойном состоянии, еще ее можно будет отдать под выкуп. Ну, допустим, я так рассчитывал, что машина должна отъездить минимум 3 года в аренде, вот, и при этом должна оставаться в отличном качестве, привлекательном, чтобы потом водителю отдать ее под выкуп, как мы в принципе и делаем. То есть машина ездит в аренде какое-то время. Ну, в принципе, мы отдаем автомобили и с нуля под выкуп. Но когда машина новая, то, соответственно, экономика немножко другая. И водитель, когда слышит, допустим, под выкуп 4 года там, и платеж определенный, да, то для них это много. А когда машина уже 3-4 года поездила в аренде, уже там, ему предлагаешь 1,5-2 года, под выкуп или год даже, вот как логаны у нас, допустим, на год, то это уже становится интересно, они садятся на этот автомобиль и уже выкупают его. То есть, по сути, вот так. А вот управленцы, у них, скажем так, заработок сегодня и сейчас, я бы так сказал. Все, то есть, как бы завтрашний день его не интересует. Сколько эта машина отъездит, будет ли она выгодна инвестору, неважно. Он получает свои 20-30% от ее сегодняшнего заработка и все. Все остальное, его не интересует. И поэтому я для себя не вижу, вот, скажем так, смысла инвестировать куда-то вот, в данный бизнес. Тут нужно либо заниматься самому и вникать в этом всем, и, скажем так, жить этим процессом, и, скажем так, продлевать жизнь своих собственных автомобилей, и это, по сути, твой, твой, твоя прибыль. То есть насколько ты дольше прослужат у тебя автомобили, настолько ты, скажем так, больше заработаешь, увеличишь свою капитализацию. Говорю, а вот, с другой стороны, людина, яка хочет взять автомобиль в аренду ну, через агрегатор, это ну, вообще про какие деньги? Можно вообще на этом заработать, прийти в вашу компанию або в другую, взять автомобиль, какая там экономика, он сам подключается к агрегатора, или вы его подключаете, сколько он ну, відраховує вам, агрегатору, то скільки людина зараз дуже багато людей, вот ну не мають роботи і розглядають в принципі. Я от, спілкувався. Цей вариант заработка. тут заработку то тут вин есть вообще заработок или нет да на этом рынке есть заработок ну соответственно относительно относительно вот не маленький я бы сказал на сегодняшний день в условиях вот скажем так нашего военного времени кризиса если так грубо сказать то минимум 20 тысяч в месяц водитель может зарабатывать арендуя автомобиль вот у агрегаторов там болт убер или уклон вот. А, а максимум <свят> э, Ну, максимум, я бы так сказал, все зависит от э, успеваемости водителя. Вот. Насколько он э, усидчивый, скажем так, за рулем, э, сколько времени он этому может посвятить. Понятно, без фанатизма, то есть, как бы, если человек э, сможет, э, ну, наверное, ну, возьмем, да, если максимум, то Работа там без выходных или максимум один выходной день. То есть, если он будет работать по 12 часов в день, то есть это 12 часов работы, сон. 12 часов работы, сон, ну, то есть, как бы взять вот такую, скажем так, максимальную планку, то в принципе это, наверное, x2. То есть порядка 40 тысяч можно в месяц можно заработать. Но это такой, скажем так, адский труд. На такое идут, я думаю, в, крайне, там, в крайних случаях, когда человеку может быть, возможно, там, нужны срочно деньги, то есть пиково можно так выйти на такой заработок, допустим, взять месяц отработать в таком режиме, а потом нужно будет месяц отдыхать, то есть вот, вот как-то так. Чтобы размеренно, размеренно работать, ну, допустим, 5-6 дней в неделю, не по 12, а по 8 часов, вот, выполняя... Как правило, статистика дает в среднем 2 заказа в час. Это по болту и по уберу. Вот. Выполняет 15-17 заказов в день. Вот. Порядка 100 заказов в неделю. 80-100 заказов. Вот. При среднем чеке где-то сейчас... Почему у меня точных цифр нету, мы на самом деле сдаем в аренду и у нас нет ни на плане людей, ни на зарплате, поэтому точных цифр мы в принципе не отслеживаем. Так вот ребята делятся, которые вот у нас работают, кто работает в Балте, убери своими заработками, отсюда, скажем так, берем информацию. Вот. Кто-то работает плотно, кто-то работает подрабатывая, имея там основной какой-то заработок. Вот, отсюда вот, плюс-минус цифры, то есть как бы, чтобы там не придирались люди к каким-то цифрам, возможно, вот, можно больше, можно меньше, кто-то считает, там, ну, средний, средний чек был 100 гривен, это до, довоенный, сейчас за счет того, что тарифы немножко подросли, плюс еще в вечернее время за счет повышения спроса увеличивается тариф, Соответственно, отсюда можно сделать вывод, что средний где-то подрос до 150, может я ошибаюсь, может быть чуть больше, но даже если взять 150 э, гривен, если 100 заказов в неделю сделать, э, ну так что проще было считать, да, 15 тысяч касса. То есть из, отсюда где-то пробега будет тысячу километров, там, 1200. Вот. При этом э, человек потратит 2-3 тысячи на топливо. Вот, заплатить за машину 4-5 тысяч, допустим, ну, берем хороший, так, средний класс автомобиля хороший вот. Вот. и вот ему остается, грубо говоря, так, пополовину, то есть он где-то 6-7 тысяч в неделю может спокойно зарабатывать, вот, арендуя автомобиль. А как вот оно по Кыркову выглядит? Вот я пришел, уклав с вами договор оренды автомобиля, и как мне его його подключить до агрегатора, то есть компании специализированные компании, этим занимаются, или как оно бывает? На самом деле там все просто, водитель даже может сам подключиться, вот, там все делается удаленно, онлайн все уже переключились на удаленную работу, дистанционную, то есть все делается в приложении, подключается, подгружаются документы, это водительское удостоверение, страховка на автомобиль, техпаспорт проходит какое-то время регистрации, ну, как правило, там занимает от нескольких часов до суток. Человека зарегистрировали, и он уже может после регистрации, когда его аккаунт активен, уже выходить на линию и принимать заказы. Вот. Если человек первый раз или там не сильно разбирается в этих всех онлайн-подключениях, там, приложениях, то мы со своей стороны помогаем человеку, либо консультируем, либо в офисе можем сами помочь ему подключиться, то есть как бы, к системе, к любому куклону, к болту, к уберу. Вот, к этим агрегаторам мы сопровождаем. Это безоплатная послуга, а ну, уже гроши через вас, как як компанию, которая дает автомобиль в аренду? А, сама как услуга подключения, она бесплатная. Это мы больше делаем как сервис своим клиентам. Вот Если они нуждаются, мы им помогаем, подсказываем, сопровождаем. В этом вопросе, потому что бывает такое, что агрегаторы... И блокируют водителей по каким-то причинам. Финансовые какие-то вопросы. То есть мы можем напрямую общаться с каждой компанией. Есть выделенный менеджер, вот, закрепленный за нами. И мы имеем как бы, прямой диалог. И мы можем помочь водителю выяснить ту или иную проблему или причину как бы, быстрее. Вот. Подключение бесплатное. Вот. А финансовый накат, скажем так, выплата его заработка, она может идти двумя путями, то есть, как бы, либо человек подключается напрямую к агрегатору и получает на свой расчетный счет э, уже свой заработок, либо точно так же мы можем подключить в парк, э, который зарегистрирован у нас в каждом агрегаторе, вот, как парк, мы как компания, то есть, он подключается к нам и все выплаты уже идут через нас, то есть, Приходят нам на расчетный счет, мы удерживаем свою арендную плату из его заработка и уже разницу ему либо перечисляем на карту, либо выдаем наличными, то есть уже как, как ему удобно. На выбор, тобто, вы, в Вы можете подключить любого агрегатора и до Uber, и до Уклона, и до болта зараз? Да, да, мы, можем, мы подключаем к любому агрегатору. А он сам обирає. Ну, так. А какие критерии, от, як людина выбирает, сам, чему болт, чему Убер, ну, с чего он выходит, яка философия, что як, он меркует, как принимается это решение? Ну, если человек уже с опытом, допустим, они со временем как-то вот выбирают для себя что-то одно. То есть кому что, как понравится, допустим, у кому-то, на самом деле я считаю, что заработок плюс-минус одинаковый в этих агрегаторах у любого. Но водитель, кто-то, допустим, выбирает ему по его, скажем так, соображениям, кажется, что там публика более качественная, допустим, народ более сознательный, допустим, там, в Uber, или в Уклоне, или в, в Балте. Кому-то кажется, что там заработок там или, или там больше. То есть э, по каким-то вот субъективным причинам он выбирает того или иного. В целом, как бы заработок у них плюс-минус одинаковый у всех. Все, ну, кто к чему привык, как говорится. Кто-то приходит, целенаправленно говорит, я там работаю в болте, или я в Убере, или я в Уклоне. Все, мы подключаем, куда, куда он хочет. Если человек говорит, я не работал нигде, я хочу себе попробовать, мы, скажем так, со своей стороны, ну, рекомендуем начать, ну, с чего-то одного. То есть, как бы, мы не, не, не рекомендуем что-то, что что-то конкретное, скажем так, не лоббируем ни чьи интересы. Вот, по большому счету вот так предлагаем выбрать вот что вам больше на слуг там, допустим, нравится или как бы вы там видели или сами как клиент ездили, что вам больше понравилось, допустим, какая компания, с нее и начните. Но рекомендуем следующее, неважно с чего вы начнете, покатайтесь какой-то период там неделю-две на одном агрегаторе, потом подключите второй, подкатайтесь неделю-две, и третий, допустим. И уже под, по этим всем моментам уже можно четко сделать для себя какой-то вывод, к чему, где лучше человеку понравилось или по выгоде, или по качеству пассажиров, или там, по функционалу там, того же приложения. Вот, тут уже он выбирает себе сам. Но самое важное тут то, что человек без опыта нельзя включать сразу три. это Они, допустим, может быть, Слушали какого-то там соседа, друга, товарища, который таксует, который подключает там 48 служб одновременно и выбирает лучшее. Ну, то есть это точно не для новичка. То есть он запутается всей, во всей этой истории и в итоге себе просто навредит тем, что где-то у него там рейтинги могут упасть за непринятые, за непринятые заказы, которые ему будут насыпать во время выполнения заказа в другой службе. А тут он не выйдет с линии. Ну, то есть как бы есть определенные технические моменты, в этом всем, но лучше, вот кто, кто, скажем так, первый раз в этой всей, скажем так, атмосфере, то лучше чего-то одного и последовательно попробовать все, все агрегаторы и выбрать для себя что-то одно. Вот. Кто уже поопытней, да, они уже знают по времени, допустим, и по районам. Он, к примеру, если по одной службе куда-то выезжает, Соответственно, он понимает, если это какая-то окраина или какой-то район, то ему лучше включить еще службу какую-то дополнительно, может быть, еще две даже, и быстрее уехать с этого как бы глухого места. Побыстрее вернуться либо в город, либо в центр. Ну, то есть, как бы вот... Но это уже с, с опытом приходит, то есть люди уже как бы начинают пользоваться двумя-тремя агрегаторами одновременно. Ну, это что касается вот выбора выбора а, а, а як вы ви дивитесь насправді ж дуже в значній мірі залежить від того какой який водій саме я оттикався с тим что навіть там, люди с судимостями за тіж дорожньо транспортні перегоди там беруться автомобілі там хтось протягувався там за наркотичне алкогольне спіяніння тобто наскільки цей бізнес він взагалі залежить від водіянь там від е, арендаря своего автомобиля очень хороший вопрос на самом деле от водителя зависит ну если не половина но многое зависит потому что по сути все это движимое имущество в его руках в тот момент когда он арендует автомобиль поэтому я в данном случае использую как при отборе клиентов мы проходим строгую проверку, то есть у меня есть служба безопасности, я пробиваю каждого клиента, вот. у меня есть определенные критерии, то есть если у него там за последние 2-3 года было ДТП, либо у него какие-то свежие судимости не незакрытые, тем более там какие-то наркотические средства и все остальное, то есть мы с такими клиентами не связываемся, вот. И смотрим за последнее время ну, вообще периодичность. То есть как бы, не только за последние три года, допустим, а если за последние 10 лет у него там каждый год было ДТП, то это тоже как бы рисковый клиент. Поэтому должна быть чистая история, то есть мы не гонимся за, опять же, за количеством мы, мы прокачиваем. Я так зрозумів, что эти управленцы, которые беруть ну, берут автомобили, то, то, это то, проблема От у них, что вони ну, для них важливо там швидко здати, чтобы автомобилей не простоєвов и саме эти истории больше у таких компаний. Так, так, и это так так и есть, и от этого многое зависит. Вот там самое важное, чтобы все ехало, все ехало. У меня вот все устроено по-другому. Я не тороплюсь. Если у меня автомобиль стоит один, два, три, у меня это не составляет никакой проблемы. То есть у меня нет лизингов, у меня нет инвесторов. То есть как бы меня никто не подгоняет, мне не, не, никто не обязывает никакими там, платежами. Поэтому я могу себе позволить выбирать кандидата. Определенное время до тех пор, пока не найду. И вся команда моя заточена именно под, под клиента, чтобы человека э, проверить. Потом он приходит в офис, э, и с ним общаются, собеседование, у, очная встреча. Даже на этом этапе, если ребята видят, что человек какой-то неадекватный или еще чего-то, его могут на этом этапе уже, э, скажем так, ему отказать, сказать, извините. Э, ну, мы аккуратно, конечно, к этому вопросу. Там, Прямо мы не говорим, там конечно, что вы нам не подходите, но мы можем сказать, что на данный момент э -э, там свободного автомобиля нет, мы вам перезводим попозже. Ну, то есть, э -э, лучше э -э, такому человеку, если он э -э, с первого э -э, знакомства начинает уже создавать какие-то проблемы, то это однозначно в дальнейшем будет геморройный клиент, с ним лучше расстаться сразу. И третий этап — это тест-драйв. Обязательно ребята-механики выезжают с водителем, проезжают определенный маршрут, смотрят за повадками, включает ли он повороты на поворотах, приотормаживает он на пешеходных переходах. То есть сразу видно, то есть если человек аккуратный, и водительская культура у него присутствует, то он эти все, как бы, все эти маркеры мы сразу отслеживаем. То есть он эти все моменты выполняет. Если этих вещей нету, то есть ребята сразу могут на тест-драйве сказать, извините, как бы, по вождению вы не прошли наш тест, как бы, поэтому поищите машину в другом месте. Ну, то есть, как бы, я уделяю максимально этому вниманию, потому что, ну, водитель... Же, как уже сказал, как бы если не половина, то очень такая значимая часть в этом бизнесе, которая э, даст, даст вот... Э, как как сказать? Э, ну, то ли будет прибыль то ли это будет то складова рентабельності дуже дуже да, залежить да, залежит да, від воіяводія да, А так вот, Ну я розкажужи які вот скандали взагалі ну, це Ну скандальный скандальний бізнес тобто він складний ну, з точки зрения цієї комунікації з людьми постійно Что що найбільше от, ну эти скандалы. Да, на самом деле, контингент, какой специфический, зачастую э, попадается м -м, вот, э, водителей такси. Но все в основном скандалы остались в прошлом, когда мы работали на зарплате. То есть Когда работали на зарплате, это еще лет 4-5 назад, э, вот, когда были постоянные споры в плане того, что у него есть план, а он план не выполнен и вот это разбирательство причин невыполнения плана и мы тогда истории наслушались всяких разных то есть почему плана нет а километраж есть то есть рассказы были всякие разные что люди там и и заряжали телефоны в бравары ездили по пять раз на смену ну, то есть как бы то есть от, от таких смешных до до разных всяких историй что в принципе приводила к каким-то конфликтным ситуациям, потому что когда человек, скажем так, понимает, что он наездил километраж, а кассы нету, соответственно машина отъездила смену, она ничего не принесла, но ну, мы прекрасно понимаем, что он ездил не бесплатно, он просто как бы заработал, ну он пришел на один день, грубо говоря, и такое часто встречалось, и вот такие вот в основном Это, так, так. И это основная проблема вот всех зарплатных проектов, вот всех вот этих вот плановых проектов. Вот. Это, и это постоянный диалог. И почему мы, где-то проработав, наверное, год первый, там, может быть, полтора-два, и ушли, ушли сразу еще тогда, заведомо уменьшив себе заработок, вот, но более в качественную сторону. То есть, как бы лучше зарабатывать меньше но спокойнее отдав машину заведомо дешевле водителю, но ты на дистанции выиграешь как бы, больше прибыли. Что в принципе и подтвердилось, и мы так по сей день не работаем по этой модели. А как вы просуете свои послуги, как вы рекламуете? Тобто, вот, як... Звидки люди взагалі приходят у вот такие компании? Как э, найти э, компанию для аренды? Это Google или чи... ну, вообще? Взагалі... И на сколько это дорого? Вот просувание оно ну бюджета складает, частью экономики процессу ну, складает, вы закладаете это. Ну, рекламный бюджет, да, он э, тоже э, есть. Мы его, естественно, э, ну, как бы это у нас э, как текущая затрата, э, скажем так, как и обслуживание, как и все остальные такие моменты. То есть без рекламы, соответственно, никуда. То есть привлечение клиентов здесь должно быть постоянным, и реклама компании тоже должна быть постоянной для того, чтобы генерить спрос и клиентов. Несмотря на то, что у нас водители ездят достаточно продолжительное время, то есть нам они как бы каждый день не нужны, но ты должен постоянно поддерживать вот этот вот… Спрос к себе для того, чтобы минимизировать простой в случае, если человек оставляет автомобиль. Вот, и чтобы не тратить время на долгие поиски нового клиента, то есть постоянно проводится реклама. Реклама мы проводим как в соцсетях, так и в OLX на этой площадке. Рекламный бюджет ну, у нас так выходит, что он небольшой то есть не, не, не затратные особо то есть как бы у нас так получается потому что э, нам особо больших там, э, скажем так, рекламных кампаний затеивать не нужно и самое важное в этой всей истории у нас работает уже сарафанное радио так сказать клиенты которые у нас ездили когда-то, у нас большой процент возврата, то есть люди, которые возвращаются и, бывает, звонят, даже когда нет автомобиля, они звонят и говорят, когда освободиться, обязательно наберите меня, я к вам приду. Вот. И точно так же рекомендации. Водители, которые ездят на наших автомобилях, они понимают условия, их все устраивает, они рекомендуют другим. И достаточно часто у нас так случается, что к нам приводят наши же водители, приводят еще своих друзей и знакомых, рекомендуя, приводят водителей. Ну и также у нас есть еще внутренняя реферальная система. Мы, скажем так, премируем водителей, тех, которые приводят клиентов. Допустим, он привел клиента, если он прошел проверку, и мы его взяли, выдали ему автомобиль, то водитель, который привел э, данного клиента, он получает э, бонус. так сказать. Ну, и еще нам расскажу, какие еще есть инсайты. То есть, если человек все-таки, ну, в общем, в цельном, вот ты бы радил сейчас заходить в этот бизнес, что-то тут, с точки зрения, там, арендодавца, там, ну, ну, есть вообще вот деньги. То есть, человек что-то тут зарабатывает, то есть, что ты порадаешь в общем нашим подписчикам? Это с точки зрения вот уже владельца автомобиля, да, и желающего привести, да, да. да? то, кто хочет там инвестировать, <laughs> и той, кто хочет, например, прийти и отримати этот автомобиль. На що треба звертати увагу, какие нюансы, куда взагалі не треба суватись? А вопрос взять взять автомобиль для заработка. Ну и так и так, и взять автомобиль для заработка, и, например, сдать або там в управление, або самостоятельно. Тобто, ну, это взагалі там грош если говорить с точки зрения инвестирования в этот бизнес то наверное сейчас начинать не самое лучшее время вот потому что вот опять же я говорил уже окупаемость увеличилась в разы вот это про работу в долгую соответственно я-то допустим знаю как я работаю и уже свою бизнес-модель да я с этим уже ну скажем так, смирился, мы уже подготовились, переориентировались, скажем так, и приняли решение, вот, что мы работаем дальше, вот, и при этом планируем даже развиваться. Соответственно, если человек будет инвестировать, тут нужно ну, как бы смотреть на историю, историю, скажем так, предприятия, и, ну, наверное, было бы неплохо посмотреть вообще на... То, как устроено. Ну, я-то знаю изнутри, я понимаю, я могу сделать, как эксперт, анализ, да, посмотрев на ту или иную компанию, зайти во двор, посмотреть на их машины, которые выезжают, и я сразу скажу, сюда есть смысл вкладывать или нет. Человеку, который как бы вот не знает этих всех нюансов и процессов, определить, наверное, будет сложнее. Ну, э -э -э наверное, больше я бы сказал, что сейчас рисков гораздо больше, вот, и... Тоже, тоже, даже каска на сегодняшний день, в первую очередь, она очень дорогое и экономически нецелесообразное. Второе, это военное положение. Неизвестно, когда и получим ли мы выплату. То есть, как бы, есть вот такой нюанс риски в этом плане. Поэтому в плане инвестирования, наверное, я бы вот в плане в этих автобизнес бы не, не рекомендовал бы сейчас, именно сейчас заходить вот. Тут выживут, скажем так, только те люди, которые имеют свои автомобили, и их достаточно большое количество, ну хотя бы, наверное, я так смотрю, от 15-20 автомобилей. Потому что такая экономика сейчас, что каждый там, четвертый автомобиль работает на обслуживание, допустим, первых, первых трех. Вот. Если это один-два автомобиля, ну это вообще невыживаемая история на сегодняшний день. А когда есть какой-то оборот, вал, он как-то вот, скажем так, где-то какие-то вот резкие повороты, просадки, ты можешь более-менее нормально пройти. Вот. И вся работа сейчас направлена на скажем так, прохождение этого кризисной просадки вот, до, до выхода из военного положения. Сейчас на данном этапе очень много парков, как мы слышим, и от водителей, и точно так же и звонки поступают в поисках автомобиля по причине того, что автопарк продается. Вот мы ищем, ну остались без машины, без работы, то есть ищем автомобиль в аренду. То есть как бы и звонки, и эти сигналы сейчас в последнее время достаточно часто звучат. Соответственно, можно предположить, что эта ниша к концу военного положения освободится. И тот, кто был на своих деньгах и, так сказать, на жировом запасе прошел вот этот кризисный момент, то потом эта ниша будет, я так думаю, достаточно свободная. И туда можно будет, как и инвестировать, точно так же, и нам дальше развиваться. Игорь, ну и расскажи еще вот, ну, с точки зору, как, ну, людина, яка бере автомобиль, на что треба звертати також увагу, внимание, какие там нюанси, які там секреты, выгодно, невыгодно, то есть все эти инсайты для такой категории людей. Если взять автомобиль в аренду, вот. Я бы, наверное, рекомендовал будущим соискателям обратить внимание, ну, в принципе, на простые вещи. Вы, когда приходите, допустим, в офис, то ли это собеседование, то ли просто осмотр автомобиля потенциального да, для аренды. Вот. Обратить внимание, как устроено у них все это, этот механизм, этот процесс. Где они находятся, в каком помещении они находятся. Ну и, соответственно, в каком э, качестве и какой на вид автомобиль. Вот и все. То есть, как бы, вот эти вот э, такие маркеры, они все скажут про владельцев автопарка или про их бизнес-модель и то, как они это все э, себе, как бы, вот, скажем так, вам себе, себя представляют. То есть, соответственно, если, как это часто бывает, если это на заправке, если это просто где-то на бордюре, там, машины стоят, без какой-то территории, нет нормального офиса, нету количества сотрудников каких-то, допустим, да, когда там, ну, Бывало разные случаи. Бывало так, что вот так вот гора ключей. и Это ну, истории от людей, от водителей, которые, от наших клиентов, которые приходили. Он берет ключ, ну там, там что-то какую-то бумажку подписал, на ключ, иди, вот там машины стоят. То есть никто не передает никаких визуальных осмотров, фиксации повреждений, ничего нету. То есть, как бы: на, попробуй, там найдешь, если не заведется, придешь, я тебе другие ключи дам. Ну, то есть, это сразу понятно, организация работы парка. То есть тут э, нормального автомобиля не будет. То есть если вам повезет, то, может, вы на ней неделю и отъездите. А так в лучшем случае полдня. Вот. А когда все, в принципе, отработано будет до мелочей, скажем так. Вот как, ну, в принципе, я живу это, этим бизнесом, мне это нравится, я каждый, каждый процесс оттачиваю. Вот. У нас хороший офис, у нас есть для клиентов зона отдыха, когда машина на СТО, у нас есть кофемашина, мы делаем своим клиентам кофе, то есть приемка передачи автомобиля проходит четко в присутствии механика, вот. приемка автомобиля с, фикс... с фото видеофиксацией повреждений, каких-то мелких царапий, деталей и все остальное, чтобы не было потом взаимопретензий при сдаче, уровень топлива, состояние салона, ну, то есть все, все фиксируется, и тут, <смех> скажем так, по вот этим моментам сразу можно понять э, подход людей к, э, к своему бизнесу, к этим машинам, и, соответственно, э, такого же качества и будет автомобиль. Банально, может, даже если с машиной какие-то вопросы происходят, э, можно могут звонить механикам, а там будут говорить, но она же едет, едьте. Не задавайте лишних вопросов. То есть никто не переживает по поводу того, что, что там и как. То есть звоните ли не с серии, когда вам у вас там что-то отвалится, машина не будет ехать, тогда звоните. То есть и такое зачастую сплошь и рядом. Вот. Я бы обратил на вот эти вот эти организацию работы. Вот. И если вы видите, что у них чистые, исправные э, машины, хороший офис, э, хорошая организация, Люди э, инструктируют перед тем, как выдать автомобиль, э, инструктируют э, по, э, ну, по организации работы, там, когда явки, во сколько приехать, если какие-то вопросы набираем, если какие-то случаи, ДТП, еще чего-то, тоже набираем, действия такие-то, такие-то, такие-то. То есть у нас есть… Э, по всем вопросам инструктажей, ну, то есть это сразу дает понимание, что ну, организация в компании на высоком уровне и с этой компанией, скорее всего, будет работать ну, и, и удобно, и приятно, и, и понятно, скажем так. Добрый Игорь. дякую, что э, пригодился рассказать нашим подписчикам про прокатный бизнес, очень было интересно. Всегда дякую рады тебе. допомогти, дякую вам.